Диагностический стенд для проверки амортизаторов MSG-MS1000+. Элементы управления. Сенсорный узел управления стенда. Система заправки газа. Педальный узел управления пневматическими зажимами. Специнструмент для установки амортизатора. Ручная панель управления. Устанавливаем переходник на шток амортизатора. Фиксируем амортизатор верхними пневматическими зажимами. Устанавливаем необходимую высоту для фиксации нижними пневматическими зажимами. С помощью специнструмента производим фиксацию направляющих элементов. Выставляем необходимую высоту проверки. Фиксируем нижний стопор вертикального перемещения. Фиксируем верхний стопор перемещения вокруг оси. Закрываем дверь. Производим тестовый оборот для проверки корректности установки. Производим калибровку показаний стенда. Переходим в автоматический режим проверки амортизатора и запускаем ее. В процессе проверки стенд имитирует работу амортизатора при разных скоростных режимах. На экране отображаются графические и цифровые показатели его работы. Эта информация поможет определить состояние амортизатора и необходимость его ремонта. MS-1000+, универсальное решение для диагностики амортизаторов всех типов и конструкций.